Всем привет, друзья! Вы на канале ИзиФИФА И сегодня видосик уже по FIFA 22 В названии на превьюшечке вы видели, что я украл FIFA 22 В какой-то мере я думал, что смогу переиграть контору из порции, скажем так, уничтожить Но у меня это получилось переменным успехом Расскажу вам вообще про две версии FIFA, какую стоит брать, какую не стоит брать И вообще, как дешевле лучше всего купить FIFA в этом году Думал, получится интересно Видео средненькое, на самом деле, не думаю, что оно там многим понравится, но но полезным оно должно быть, на самом деле должно быть полезным, потому что многие не знают о том, как правильно покупать, многие не знают, какую версию выбрать, и сегодня я помогу вам в этом, разберемся вместе. Свой предзаказ я уже оформил и, надеюсь, помогу вам. Начать хочу, собственно, с того, что как только вы запускаете FIFA 21, у вас справа в нижнем углу будет такая фишечка «Предзаказ FIFA 22». Данная фича даст вам минус 10% от покупки, и почему бы не сэкономить деньги? Окей, вы нажимаете, переходите, вы попадаете на сайт PlayStation Store, как у меня, либо же Xbox. Либо же на пока, по-моему, все то же самое Ничего особо не меняется Тут, видите, два издания Издание Ultimate и стандартное издание Есть еще подписчика EA Play Я думаю, вы о слышали Изначально думал, что я смогу подписчику эту себе, собственно, приобрести Купить фивку и все отменить Но, как оказалось, парни, не повторяйте моих ошибок Хотел переиграть контору EA, но у меня ничего не получилось Переиграли, ходу меня Но, в принципе, я не особо что простроился Я примерно подозревал, что чуть-чуть сэкономлю Но все же определенные деньги мне придется потратить Подписка стоит в районе 5 долларов По-моему, даже чуть меньше вы можете посмотреть у себя на консоли И в принципе разобраться, стоит ли ее покупать Но сто процентов могу сказать, что стоит Хоть вы потратите деньги, как казалось, вернуть их нельзя Потому что там очень сложная система Нельзя просто нажать кнопочку вернуть деньги Там нужно писать им в поддержку Звонить, договариваться И только в редких случаях они вам смогут вернуть ваши средства Короче говоря, давайте поговорим про цифры Издание Ultimate Если без фишки захода в меню и без подписки A play обойдется вам в 110 долларов Цена вот такая, стандартное издание, в котором плюс гораздо меньше, обойдется вам 74 доллара. После проделанных махинаций с подпиской и заходом в меню, вам обойдется стандартное издание в 67 долларов, а издание Ultimate обойдется плюс-минус 90 долларов. Думаю, по цифрам вы поняли, разница есть, какая-никакая. 20 процентов, 20 процентов это очень важно, можно сэкономить на покупке. Теперь предлагаю поговорить насчет того, какую версию стоит взять. Довольно важный вопрос, потому что очень важно правильно начать, ваш клуб должен развиваться быстро, первый Viking League будет не за горами. Кстати, 20 матчей. Должна быть очень интересная информация, но сейчас не об этом. Итак, первая Возможность начать игру до 4 дней раньше. Собственно, FIFA выходит 1 октября, а играть уже можно будет 27 -го. Это неплохая фишка. Можно будет посидеть на трансферном рынке, взять игроков гораздо дешевле. Я думаю, все вы об этом знаете. Что это собственно говоря дает? Вы сможете купить метовые карточки гораздо дешевле, чем они будут при основном релизе. Так было в прошлом году и в позапрошлом. Это очень интересно. Например, клостер можно было купить 1000 за 10. Это так условно. А когда начинается с но релиз можно было продать тысяч за 30. Я думаю, вы понимаете про что я, но уже ближе к FIFA 22 я буду снимать видосы и рассказывать, что и когда стоит, собственно говоря, покупать. Итак, вторая фишка — это двойная версия, включать текущую версию и версию нового поколения, то бишь PlayStation 5. Сейчас у меня PlayStation 4 пятую плойку никак не достать, поэтому эта тема очень интересна. Если в прошлом году можно было любую версию купить за стандартную Ultimate и до то сейчас только Ultimate-версия дает такую возможность просто как бы так условно, бесплатно перейти на PlayStation 5 и для меня и, наверное, для вас это будет тоже очень полезно. После третьего это игрок, обратить внимание. И также сюда зацеплю игрока героев фут. Герой это новая карточка. Думаю, вы все видели, как они выглядят. Очень даже неплохой дизайн. Обратить внимание, это у наши любимые. В прошлом году было то же самое. Героев не было, но в принципе это очень интересно. Игрока, обратить внимание, мы получим 1 октября. В день релиза игрока героя мы получаем 1 декабря. У нас уже получается в день релиза будет ТТВ-карточка. Даже очень может быть крутая. Не знаю, какие переходы там будут, но думаю, карты будут очень интересные, это тоже неплохая фишка. Ну, а герои в теории может что-то хорошее попасться, но есть шанс того, что некоторые карточки реально будут супер имбовыми и интересными, это такие полулегенды, скажем так, на минималках. Самое крутое в этом издании это 4600 фифа Points, это очень классно, на эти монеты можно будет открывать паки, драфты катать, кучу всего, но в драфте, конечно, будут киберы, но сейчас не об этом, блин, 4600, это можно собрать голодную команду, неплохой такой, скажем, донат в игру, Вообще 4600 стоит почти как полная версия FIFA, поэтому именно эту версию я за счет данной фишки взял, очень интересно. На старте 4600 FIFA поинтов будут довольно незаменимой штукой, поэтому очень-очень вам советую. Игрок команды недели, дня для продажи. По-моему, это будет аренда, но я могу быть не точен в данном вопросе. Если это будет не аренда, то круто, если аренда, то в принципе все равно. Также все равно на Мбапе в аренду, также все равно на посла в аренду вообще. И про карьеру я молчу. Ультиматим нам очень важно. Важен, а вот тут эти арендные карточки карьера не особо что-то решат. Переходим к стандартному изданию, тут мы получаем игрока команды недели, МПП в аренду, посло в аренду и карьеру. Как видите, вообще никаких фишек. Цена отличается, да, дешевле, но блин, толком ты ничего не получаешь, а тратишь плюс-минус те же деньги, поэтому вердикт очевиден, нужно брать ультимейт издание. да, нас яшники дают максимально, думал их переиграть у меня, ничего не получилось, и тут они меня переиграли, но все же довольно интересная версия. Плюс э, есть возможность поиграть раньше остальных И натрейдить на интересные карточки По-моему, очень классно И эта версия как раз уже у меня в кармашке Я ее залутал, собственно говоря, приобрел И готов буду играть уже с 27 числа И радовать вас контентом Честно говоря, не знаю, что ждать от этой игры Вот это вот видео, которое на машнике Под этот трейлер, сейчас идет снизу Ну, честно сказать, я ничего не понял Надеюсь, скоро уже мы что-то узнаем Будут выставки ей будут еще какие-то игровые моменты Поэтому, надеюсь, эта игра будет чуть-чуть лучше FIFA 21 и мы получим что-то новое и интересное Потому что играть в одно и то же уже надоело На этом видео подходит к концу Надеюсь, оно вам понравилось, было информативным Я постарался рассказать свое мнение Про две версии FIFA, какую стоит взять Как лучше это сделать И надеюсь, было реально полезно Ну а мы с вами уже совсем скоро увидимся Всем пока!